Здорово. Ну что сказать. Спасибо. Спасибо за такие огромнейшие просмотры на канале. Спасибо за больше чем 300 человек на канале. Не думал я, что все будет настолько быстро. Я реально не знал, что тема Dark Souls а вам настолько понравится. Думал, дай боже, от силы просмотров 100-200 будет, но случилась просто вышка. Ладно, не буду же я каждый ролик думать над словами благодарности вместо того, чтобы делать видео и улучшать их качество, да? Окей, okay, а теперь к сути. На самом деле вместо этого ролика должен был быть ролик по Скайриму, но к сожалению о нем пока что придется забыть, ибо там возникли большие трудности со сценарием, а если быть предельно точным, то я в душе не буду как делать этот ролик по Скайриму, честное слово. Но радует то, что тема сегодняшнего ролика будет не менее интересная, а в некотором смысле даже более интересная, чем Skyrim. Ведьмак 3. Без преувеличения. Монстр прошлого десятилетия. На него до сих пор равняются и сравнивают со многими современными играми, хотя прошло на секундочку сколько? Семь лет! Но все равно, игра сама по себе ничуть не состарилась. Да, в некоторых моментах может быть анимации сделаны, не сказать, чтобы с особой скрупулезностью, и таких моментов в игре хватает. Тут уже без идеализирования говнецо в игре есть, и его немало. Но это говнецо относится по большей части к некоторым игровым механикам и геймплею, про которых я, возможно, поговорю в других видео по Ведьмаку. Кто знает. Чтобы видео не представляло собой смешанную бильберду, каждая тема будет разделена по главам как прошлое видео. А пока что загляните в мой дискорд сервер. Там мы общаемся, угораем с Dark Souls 2, а в последнее время много разговариваем про секира и многое-многое другое. Переходи по ссылке в описании, чтобы за free hundred бакс сделать фистинг Жириновскому. Приятного просмотра. Начнем с того, что мы видим своими глазами. А это графика. Понимаете, смотря вот на эти крепости, полусгнившие башни, у которых даже кирпички постепенно падают, такие родные села с этими захудалыми избами и их внутреннее убранство, смотря на это все, у тебя волей-неволей, но что-то ёкает в груди. Не передать словами, как же сильно я, говоря прямо охуел от того, как же это реалистично и очень красиво выглядит. Я вот совсем недавно был в деревне и в доме моих родственников, где меня наглым образом спаивали, абсолютно такое же внутреннее убранство. Кроме разве что старенького телевизора вместе с плитой и генератором. Вот эти тарелочки, полочки, буфетные столики, вот эти вот рамки для окон, как они называются, я в душе не ебу, кстати. Все перечисленное для нас, ребят из СНГ, вот такой вид разжигает такое родное и приятное тепло внутри, которое, как по мне, только СНГ-шные люди и могут понять. В купе с очень приятной графикой, которая даже сейчас смотрится очень неплохо, эти чувства перемешиваются и рождается довольно сильная привязанность к игре. Во многом это заслуга движка Red Engine, на котором был построен Ведьмак и Киберпанк, но так как я не разработчик, о а в игре этих игр я говорить не буду. Поражает масштаб именно что рукотворной работы. Моментов в игре, где все сделал какой-то генератор случайных цифр числа пи, очень мало. Это не обливион, где все пещеры были сделаны по какой-то структурной генерации. В Ведьмаке эта рукотворность реально чувствуется и она действительно меня поражает своей масштабностью. Целая куча полигонов текстур, иконок предметов, анимаций, катсцен, диалогов и ты вот на это все смотришь и понимаешь, что это все реально сделано с любовью. Как по мне, все эти аспекты делают из Ведьмака 3 на несколько голов лучше многих текущих игр, хотя казалось бы, игра 7-летней давности по логике не должна быть лучше современных игр, ибо это вопрос времени, но она реально лучше. Что по визуалу, что по сюжету, сайдам и в принципе по внутреннему разнообразию, Ведьмак 3 это реально шедевр игровой индустрии. Чего только стоит Гвинт. И Гвинт не как отдельная игра, а как мини-игра в самой игре. Я конечно Гвинт ни черта не понимаю, но я в него довольно много наиграл и такой качественной мини-игры я давно не видел. Если бы «Ведьмак 3» вышел, ну так, сравните на недавно, к примеру, год-полтора назад, то люди сались бы кипятком от счастья намного сильнее, чем тогда в 2015. Ибо сравнивая триполы игры тогда и сейчас, то, на мой взгляд, победил бы 2015 год. Если у вас есть свои догадки по этому поводу, то напишите в комментариях какие. Скажу вам честно, я в играх ценю в первую очередь геймплей и сюжет. Как описать геймплей в этой игре я не знаю и говорить об этом мне почему-то не хочется, а вот про сюжет и персонажей мне как раз таки есть что рассказать. Для абсолютно не шарящих про вселенную я дам небольшой совет. Слушать этот совет ваше право. Для начала прочтите все сюжетные книги по Ведьмаку. Их около семи и размер этих книг не слишком большой, чтобы тратить на прочтение всей серии по полгода. Времени на чтение они также занимают немного, я же прочитал все книги за чуть больше чем два месяца после того как вы узнали основной сюжет начните игру с первого ведьмака и тут я немного побуду адвокатом этого не дьявола скажем так первый ведьмак не ужасен как многие о нем говорят и к боевке можно кстати быстро привыкнуть тут роляет уже ваше восприятие игр 2010-х годов я же как-то сразу его принял и играл в свое удовольствие в поисках спирта и карточек конечно же и почему я так топлю за прочтение первоисточника потому что когда я сам только начал играть ведьмака я очень много моментов в игре не понимал не понимал что после служил катализатором исхода того или иного события. То же самое произошло не только с сюжетными событиями, но и с персонажами. Я при первом прохождении в душе не еб кто такие Енифер, Трис, Лютик и Золтан, хотя что в играх, что в книгах это далеко не простые болванчики. Отдельные предпочтения я отдам, конечно же, Золту, но потому как не каждый краснолюд сможет выдержать сразу два меча ведьмака. Вы, конечно же, имеете полное право мой совет пропустить и не знакомиться с серией углубленно. Но, как по мне, вы потеряете немного от тех эмоций, которые вы можете получить. А эмоций от прочтения книг можно получить, скажем так, немало. Ну, скажем так, я в принципе бездушная и апатичная мразь. То есть я не плакал ни над каким-либо фильмом, ни над какой-либо музыкой и так далее. Короче, я типичный россиянин, но после моего первого прохождения третьего Ведьмака на плохую концовку, я несколько раз хорошенько проплакался и понял, что хочу знать об этой истории больше. Как только я отошел после этой игры, я сразу пошел в книжный и купил свою первую книгу по Ведьмаку. Но произошел небольшой конфуз. Я взял не первую книгу в серии, а сезон Гросс. Это считай почти самая последняя книга блять, и я понял это только тогда, когда полностью ее прочел, и я нисколько не жалею, потому как мне она очень понравилась. Но все равно, если уж вы надумаете начать читать какие-либо серии книг, то сразу гуглите первые части, а то будете как я на радостях покупать последние главы книг блять. Знаете, существует концепция того, что путь к цели намного важнее самой цели, и в третьем Ведьмаке эта концепция сидит как влетая, потому что, как по мне, цель найти цели очень скучная вот путь до этой цели безумно интересный, потому как в поисках цели мы своими глазами наблюдаем, а в некотором случае даже влияем на многие местные мини-сюжеты. И самый известный вариант это конечно же история Филиппа Стенгера «Кровавого оборона». Не передать словами, как же сильно я люблю эту историю. Она мало того, что очень интересная, так еще и очень жизненная. Потому как практика алкоголизма и домашнего насилия, что у нас, что в Ведьмаке, очень уж сильно распространена. И в истории кровавого обороны тема алкоголизма играет чуть ли не ключевую роль во всех его проблемах. Дальше я вам спойлеры давать не буду. Если вы заинтересовались историей, то пройдите игру сами или посмотрите на ютубе игрофильм. В общем, что хочу сказать. Не бухайте, пацаны. По поводу истории я скажу пару слов лишь о Геральте и Цели. Зная всю историю Цели и то, как она страдала от разных людей и не людей, у нее по факту, кроме какой-то девки из банды крыс, более близкого человека не было бы. У нее не было бы такого понятия, как родитель, если бы она не встретила Геральта. Геральт не просто заменил Цири отца и родителя, а взрастил в ее голове само понятие по-настоящему родного человека, тем самым став в ее жизни самым важным для нее человеком. То, как Геральт в книгах, не видя преграды, в лице целого войска Нильфгарда блять, идет искать Цири, меня не на шутку тронуло. Это поступок настоящего родителя, любой сыной найти и помочь своему ребенку. Геральт подарил Цири не просто человеческие отношения и родительскую любовь, но и дом в лице Каэр Морхена, в который она могла вернуться. Мне, в принципе, о музыке говорить нечего, кроме того, что она охуенная. Ост Ольгерда, а также тема К.Р. Морхена навсегда останутся в моем сердце, а также плейлисте. По поводу музыки во время боя все скажет за меня вот эта пикча. Пора закругляться. Я, в принципе, вам самую базированную базу разжевал. Дальше делать видео по Ведьмаку я, скорее всего, не собираюсь. Следующим у нас на очереди идет Undertale. Если вам понравилось, то вы знаете, на что нажимать. Мой дискорд сервер в описании. А на этом все. Удачи!